Уважаемые слушатели Академии СПА, коллеги, сегодня офтальмологическое заболевание глаукома у нас на повестке дня. Наш пациент теряет угол зрения, теряет само зрение, близорукость и, естественно, глазное давление. Для того, чтобы с точки зрения психосоматической медицины подойти к решению этого вопроса, мы должны задействовать не только меридианы печени желчного, но и золотые треугольники, относящиеся к нашему пациенту. Поэтому со зрением мы можем помочь только в одном случае, если мы будем идти руку об руку с нашим пациентом и решать прежде всего его психологические и, возможно, личностные проблемы. Поэтому решение лежит в этой плоскости. Решение, которое мы обозначаем по диагностическим картам, и те результаты, которых, о которых вы узнаете, мы будем выкладывать в наших последующих роликах. Поэтому заходите к нам на ролики, подписывайтесь на наши новостные каналы, ставьте лайки и приходите к нам учиться, о чем мы на наших занятиях будем говорить более подробно. И а о наших примерах вы будете узнавать первыми. Спасибо.